объявила в качестве приоритета пересмотр итогов приватизации. Как я говорила в начале, создание ОАО Росфинагентства это следующий этап приватизации народного достояния. От партии Другая Россия выступит Михаил Пулин. Здравствуйте, товарищи. Я хочу всех поприветствовать от имени Национал Большаков от партии Другая Россия». Мы сегодня собрались здесь, чтобы выступить против инициативы правительства по поводу создания так называемого финансового агентства. Речь идет фактически о том, что стабилизационный фонд и фонд национального благосостояния будут на руки частной лавочки. Фактически до этого правительством Медведева был проведен курс на начало нового витка приватизации 2.0. Ничего удивительного в этом нет. Нынешний режим... Как и его предшественники, 20 лет назад они будут приватизировать все и вся и отдавать в частные руки. И это есть корень всех бед, которые происходят ныне в российском обществе. Да, вот буквально вчера был проведен митинг по поводу российских железных дорог. Мы вот там тоже присутствовали, и многие из здесь присутствующих организаций тоже там были. Товарищи, мы сейчас фактически, да, даже собираясь бороться сегодня против Росфинагентства, боремся против частных моментов, которые нам наворачивают существующая власть. Но нам надо бить корень этой системы, кто, откуда идут все наши беды. А беды эти идут от того, что общенародная собственность фактически принадлежит кучке бурзуев и олигархов. Как правильно было сказано ведущим этого митинга, наша партия взяла курс на тотальный пересмотр итогов приватизации. В эту точку и надо бить. Вот товарищ Денис Зомер от Межрегионального объединения коммунистов выступал у всех приглашал на Левый марш 1 мая, который мы проведем совместно с нашими союзниками по поводу... По у левых сил. Мы призываем опять же всех прийти на митинг 1 мая. Партия «Другая Россия» пойдет туда под лозунгом пересмотра итогов приватизации, под лозунгом отнять и поделить. Мы призываем все организации...